Привет, меня зовут Артур Роуз и в этом видео я пошагово покажу как пользоваться Инстаграмом и разберу весь его функционал. Итак, друзья, а теперь давайте разберем функционал Инстаграма. Значит, тут у нас есть буквально снизу 5 кнопок и значит еще кое-какие функции сверху. Ну давайте для начала а, первая вот эта вот кнопка находится на справа. Это кнопка вашего личного профиля. Наверху, как вы видите, пишется ваш никнейм, да? у меня это Артур, нижнее подчеркивание, Розыс, потому что я занимаюсь цветочным бизнесом, поэтому Артур Розыс, да? Артур Розы. Итак, что есть, значит, тут? Вот тут вот есть такая шестеренка, если вы нажимаете на нее, то тут параметры настройки аккаунта. Первое, читаем, для подписок. Тут можно а, объединить ваши соцсети с Контактов, фейсбука, найти с Контактов ваших друзей и подписаться на них. А, также они смогут подписаться на вас. Идем дальше. Следующая надпись «Аккаунт». Что значит есть тут? Первый – «Редактировать профиль». Нажимаем. Тут, значит, мы можем поменять свой никнейм, а, свое имя, да, Свой логин при входе, свое имя. Можем дать ссылку на какой-то сайт. У меня вот тут указана ссылка на мой YouTube-канал. Написать вкратце о себе какие-то свои контактные данные или информацию, которую мы хотим донести. И можем тут вбить свою личную информацию. Почту, телефон и пол. Итак, окей, я редактировать ничего не буду. Идем дальше. Следующая вкладочка «Изменить пароль». Ну, тут, понятное дело, можно менять пароль, да, если вы захотели. А, есть следующая очень интересная вкладка, называется «Понравившиеся вам публикации». То есть тут все, кого я пролайкал, есть. И вот так вот можно посмотреть. да, Те публикации, которые вам понравились, где вы поставили лайки. А также, смотрите, можно смотреть это как в таком формате, так и в формате ленты. Следующее. Вот это вот закрытый аккаунт значит то, что если я его включу таким образом, то на мой аккаунт не смогут подписаться без моего согласия. Но я вам это искренне не советую делать. потому что Почему? Потому что... На ваш аккаунт да никто не будет подписываться. Если бы вы были какая-то знаменитость, и то э, не вижу в этом смысла э, для раскрутки. Ну, то есть, э, в этом есть смысл. Если э, вы, допустим, какой-то очень скрытый человек, вы не хотите вообще абсолютно никакого внимания, хотите, чтобы ваша публикации видел очень узкий круг друзей, но тогда вообще зачем заводить Инстаграм? Э, не понимаю. Так, следующее, значит, настройки. Связанные аккаунты. Заходим сюда. Тут мы можем привязать любую соцсеть. И когда мы будем выкладывать фотографию, мы просто будем нажимать соцсеть, и фотография будет одновременно э, сразу публиковаться как в Инстаграме, так и в другой социальной сети. Идем дальше. Настройки пуш-уведомлений. Ну, на самом деле, это очень хорошая функция. Она присылает вам уведомления на ваш сотовый или iPad для того, чтобы оповестить вас о том, что кто-то прокомментировал что-то, или кто-то поставил отметку «нравится», кто-то подписался на вас, или принял вашу подписку, если у него был закрыт аккаунт, вы подали заявку, и он эту заявку или она рассмотрели и одобрили. Да? Вот. Какие-то записи по директу. Директ – это личные сообщения, значит, об этом мы поговорим еще немножко позже. Значит, я вам советую включить просто все уведомления о то всех. Все включить. Это очень удобно. Так, идем дальше. Использование данных э, сотового, да? Вот тут можно экономить данные в сотовой сети, э, включить, но это можно отрицательно сказаться на работе Инстаграм. Я вам не советую это делать. Ну, смысл экономить интернет тут вообще. Окей, идем дальше. Так... Поддержка. Справочный центр. Тут можно все прочитать о Инстаграме. Можно расширить свои какие-то знания, про которые я, допустим, не расскажу, или просто что-то почитать о каких-то нововведениях. Дальше. Сообщить о проблеме. Тут можно сообщить о спаме, о том, что что-то не работает, или общий отзыв оставить какой-либо. Идем дальше. Информация информация про рекламу. Тут можно почитать все, что касается рекламы. Блог самого Инстаграма, где также можно узнать какие-то нововведения. Политика конфиденциальности, условия. И открыть исходные галереи. Так, очистить историю показа, очистить историю поиска. И также, вот смотрите, очень классная функция «Добавить аккаунт». То есть можно одновременно сидеть в нескольких аккаунтах. Не надо выходить с одного, заходить в другой. Тут можно просто вбить сейчас имя и пароль, да? А можно завести новый. Или, допустим, если вы забыли, можно зайти через Facebook, если он у вас есть. Либо можно вот нажать кнопочку Зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно также с помощью Facebook, а можно с помощью сотового телефона или e-mail. Мы нажимаем сюда, сотового телефона или имейла. E Мы можем сейчас зарегистрироваться с помощью телефона. Либо если хотим e-mail, то нажимаем вот сюда. Зарегистрироваться при помощи имейла. И тут уже можно зарегистрироваться с помощью электронной почты. Так, теперь мы возвращаемся назад. Закрываем это. Так, мы с вами рассмотрели вот эту шестеренку полностью. Ну, последняя кнопочка «Выйти», да, «Выйти с аккаунта». А вот. Окей, едем дальше. Редактировать профиль. Помните, вот тут в настройках была функция редактировать профиль. Тут она вынесена просто э, внешне, вот, чтобы был быстрый доступ, чтобы можно было быстро что-то поменять. Окей. Кстати, да, пополню редактирования профиля. А вот тут вот есть кнопочка «Изменить», и вы можете поменять фотографию своего профиля. Но мы этого делать не будем. Так. Поехали дальше. Как видите, вот мое описание. Вот моя ссылка на YouTube-канал. youtubecom slash ArturRoses. Слитно, значит. Итак, смотрим, что же у нас есть дальше. Дальше тут находятся наши публикации. Вот смотрите, мои фотографии идут, да. Мы можем их просматривать в таком формате. А также мы можем нажать на вот эту кнопочку и просматривать в виде ленты. То есть, одна фотография, сколько сразу лайков, какие комментарии, что-либо кто написал. То есть, можем просматривать в таком формате, как вам нравится. Идем дальше. Следующая значит, кнопочка у нас показывает э, по-географически, где мы делали эти фотографии. То есть, видите, тут можно просмотреть в каком именно, то есть вот, допустим, я тут фотографировался в Египте, да, видите, это сохранилось, показывает, что я фотографировался в Египте, тут где-то фотографировался в Крыму, то есть также видите, то есть все сразу видно по географии, окей, выходим отсюда, так, и последняя кнопочка фотографии с вами. Тут те фотографии, на которых вас отметили. Ваши подписчики эти фотографии также видят. Так, ну все. Основную, значит, кнопочку первую по профилю мы, в принципе, полностью рассмотрели с вами. Ну, что касается каждой фотографии, смотрите, заходим, допустим, в публикацию, тут, видите, три, э, три точки есть, нажимаем на них, можно удалить, изменить, поделиться, да? Если нажму «Поделиться», можно сразу в любую соцсеть отправить, если, допустим, я э, забыл это сделать или хочу в новую какую-то соцсеть, допустим, эту фотографию я не заливал ВКонтакт, я нажму ВКонтакте, и она публикуется ВКонтакте, если я эту соцсеть привяжу. Или также можно поделиться, отправить, допустим, на электронную почту. Или просто копирую ссылку и отправляю ссылку друзьям. Хочу поделиться с ними этой фотографией. Так, смотрим дальше, что у нас есть. Ну, изменить, да. Что касается вот «изменить», смотрите, когда вы нажимаете кнопочку «изменить», допустим, я тут не отмечал пользователей. Но отметить пользователей можно только в том случае, если этот пользователь зарегистрирован. Я, допустим, нажимаю «отметить пользователя». Ну, к примеру, мой племянник не зарегистрирован а в этом, да, но вот смотрите, если бы это, допустим, был, я не знаю, там, ну, была какая-нибудь фотография с машиной «Мерседес», допустим, да, и я, то есть, набираю просто слово «Мерседес», сейчас, секундочку... нажимаю «Поиск», допустим, даже не до конца. Видите, я могу нажать, то есть, все, «Мерседес». То есть, и этот пользователь, и его подписчики увидят эту фотографию, на которой я отметил этого человека. Так, но мы это делать не будем. Нажимаем «Отмена». Также можно, значит, что редактировать? Можно редактировать саму запись к фотографии, можно поменять хэштеги, добавить какие-то новые хэштеги. Окей, с этим тоже разобрались. Также, смотрите, можно, э, что значит сделать, э, лайкать, добавить какой-то комментарий, в принципе, вроде бы все. Ну и удалить можно саму публикацию. Так, окей, и вот эта кнопочка, это просто обновить, да? все, можно нажать на эту кнопочку обновить, а можно просто зажать фотографию и так сделать низ, видите, загрузка появляется, то есть это обновление идет. Окей, все рассмотрели вроде бы полностью, первую кнопочку по функционалу ваш профиль, вот она, теперь идем дальше, вот на такое сердечко в кружке, да, а, что нового. То есть тут показывается, что нового происходит у вас и у ваших подписчиков. Видите, вот сейчас стоит вы, да? То есть видно, кто на меня подписался, кто пролайкал мою фотографию, кто оставил какие-либо комментарии мне. То есть тут я могу просмотреть. Сразу видите, показ, допустим, кто на меня подписался. То есть, если такой значок, значит, я на них подписан. Если я хочу подписаться, я ему могу нажать и подписаться сразу, могу отписаться. Окей, теперь, значит. Нажимаем на «Подписчики». Тут с помощью этой кнопки можно посмотреть, что происходит у ваших подписчиков. Что ваши подписчики делают, кого они пролайкали, на кого они подписались. То есть можно за ними таким образом Не подглядывать. Абсолютно. Для молодежи самая такая функция интересная. Да? Итак, следующая кнопочка значит у нас в середине. Это публикация либо фото, либо видеоматериала. То есть тут, смотрите, стоит библиотека, фото, видео. Можно из библиотеки выбрать любую фотографию. Можно нажать сейчас «Фото» и сделать фото. Можно нажать «Видео» и э, записать видео. Ну, допустим, давайте мы выберем библиотеку. Да? Тут, смотрите, есть две кнопочки у нас. Значит, комбинируйте свои фото». Можно объединить несколько фото в одну публикацию, а затем поделиться ей в Инстаграм. Да? Так, окей. Это закрываем. И вторая, значит, у нас кнопочка. Бумеранг Instagram. Создавайте меню видео в новом бесплатном приложении от Instagram и делитесь ими с другими. То есть это какие-то дополнительные функции, приложения для Instagram, Но они не обязательны. Итак, значит, тут же смотрите, наверху, видите, написано фотопленка, да? Мы можем выбрать, допустим, Другой альбом, изыбранная Допустим, взять любую другую фотографию. Вот тут я с племянником. Нажимаем, допустим, кнопочку «Далее». Смотрим, значит. Так, кстати, можно вернуться, если что-то вы забыли. Вот, допустим, я забыл с вами разобрать вот эту кнопку. Это масштаб. То есть тот масштаб, который мы хотим выложить. Так, ну, меня устраивает квадратный, да? Нажимаем «Далее». Тут, значит, есть у нас фильтры различные выбираем любой фильтр после того как мы выбрали фильтр можем настроить яркость настраиваем яркость теперь заходим значит у нас есть дополнительные настройки смотрите вот видите надпись выровнять да? и обратите внимание сейчас здесь нет нижнего подчеркивания когда я применяю тот или иной эффект и нажимаю видите, появилось подчеркивание это говорит о том что этот эффект используется ну, допустим, «Детали» нажимаю, видите, подчеркивания также нету. Нажимаю «Детали», применяю, допустим, «Эффект», насколько это процентов, допустим, да. Нажимаю, видите, тоже появилось. То есть это для удобства, чтобы вы не запутались, так как тут много показателей, чтобы вы видели, что вы использовали, а что нет. Ну, резкость, допустим, можно увеличить, да. Окей. Вот, ну все, в принципе, вторая не нравятся, я нажимаю «Далее». После этого, что мы можем сделать? Мы можем написать какие-то комментарии, хэштеги, можем отметить пользователя, да, но моего племянника нет в Инстаграме, так что мы этого делать не будем. Окей, так. Можем указать место и привязать какой-нибудь социальности. И нажимаем поделиться, и фотография опубликуется. Либо мы можем нажать директ надпись и послать кому-то в личку. Могу, допустим, выбрать вот кого-то, да, друг, вот, Лобусин Лобастов пайл убираю, нажму «Отправить», и он получит это как личное сообщение. Окей, значит, разобрались с тем, как выкладывать фото. Теперь, значит, что касается видео, ребят, смотрите, видео можно записывать на протяжении 15 секунд, но вот видите, вот тут черточка небольшая, это минимальный отрезок видео, то есть если мы запишем меньше, скажем, чтобы записывать, нужно нажать и держать красную кнопку. Если мы запишем меньше и попытаемся нажать далее, то он пишет, запишите минимум до этого места, до черточки, то есть понимаете, да? Теперь смотрите, когда вы снимаете несколько моментов, допустим, вы нажали, отпустили, это отрезок, следующий снимаете какой-то отрезок, можно удалить. Когда вы будете нажимать удалить, то есть это не все видео, а именно последний отрезок, который вы снимали. Это очень удобно. Допустим, вы что-то сняли, вам не нравится, вы пересняли его заново, уже вам понравилось, и тут поехали дальше еще снимать. То есть можно снимать вот такими отрезками. Что касается видео, сейчас это 15 секунд максимум запись всего видео, но в скором времени его увеличат до 60 секунд. Окей, с этим разобрались, выходим отсюда. Следующая кнопка это кнопка поиска. Смотрите, тут сверху поиск, да, а снизу какие-то видео и фото абсолютно хаотично расположенные. Тут есть как знаменитые, так и не знаменитые. Это Инстаграм просто э, пиарит всех подряд пользователей. И даже простых пользователей, у которых всего там 10 подписчиков раньше, тут появлялись только популярные, а сейчас появляются в принципе все. Вот. И также Инстаграм учитывает ваши интересы. Если, допустим, вы всегда смотрите за какими-то красивыми девушками, то он вам будет выставлять тут в основном красивых там девушек. Да? Окей. Э, если вы хотите посмотреть также видео какие вам предоставляет инстаграм то нажимаем вот сюда пресс-плей и тут хаотично идут видео да которые нам просто также пиарит сам инстаграм с этим разобрались так значит что касается поиска а, тут можно нажать лучшие люди метки места да можно, то есть, найти кого-то или по хэштегу, или сразу какой-то аккаунт. И последняя кнопка, вот этот домик. На этой кнопке «Домой» показываются фотографии и видеозаписи, те, которые выложили люди, на которых вы подписаны. Также тут вот есть кнопочка такая. Это «Директ». То есть, э, тут те люди, которыми вы переписывались в Директе, которые вам что-то либо присылали. Вот такой вот, в принципе, не тяжелый функционал. Все очень просто, интуитивно и понятно. Я надеюсь, мое видео помогло вам разобраться в Инстаграм. Итак, друзья, а вот два моих бонуса, которые я обещал для тех ребят, которые досмотрят это видео до конца. Итак, это два приложения, без которых в Инстаграме никак. Первое называется «Фотоколлаж». Это «Автоколлаж». Когда заходим в приложение, нажимаем «Автоколлаж». Можно выбрать от 1 до 6 фотографий. Но давайте я, допустим, выберу 5 фотографий. Нажимаем галочку, ждем. После этого мы можем выбрать формат. Квадратный, портретный, альбомный. Я выбираю квадратный, мне больше всего нравится. И после этого по тематике можете подобрать любой фотоколлаж. Тут есть как и бесплатные, так и платные. Когда коллаж платный, то есть вот такие розовые либо синие точки. Когда он бесплатный, то их просто нету. Выбирайте любой, который вам понравится. Нажимайте на него. После этого можно нажать фильтры, применить любой фильтр, который тут есть. После этого нажимаем вот эту штучку вниз. Так, можете выбрать фон, написать текст, стикер сделать, рамку сделать. Так, ну и в принципе все. Привязать. После нажимаете кнопочку стрелочку и фотография автоматом сохраняется. Итак, друзья, теперь второе приложение, которое просто также незаменимо никак без него. Это ФотоРус. Значит, тут есть вот такая кнопочка про Edit. Он очень классный редактор фотографий. Ну, допустим, выбираем любую фотографию, неважно какую. Там, к примеру. И тут <связать> очень классные фильтры есть. Их много. Целая колонка. И таких колонок у нас 4. Есть такие классные фильтры, как HDRL. Очень классный формат, на некоторых фотографиях просто смотрится супер. Есть а, формат такой, как скетч, и множество-множество а, других очень интересных форматов. Также помимо а, фильтров тут есть стикеры, текст, можно обрезать, а, все это настроить. настроек на самом деле куча. Также любая девочка найдет настройки для себя, а, такие как сделать ноги стройнее, талию уже <смех> или еще что-то с глазами там да эффект красных глаз убрать ну кучу всего полезного на самом деле как для парней так и для девушек ну вот такие друзья бонусы я надеюсь они вам пригодятся ну как тебе видео полезное интересное если да то обязательно ставь лайк снизу в следующих видео уроках мы поговорим на такие темы, как раскрутиться в Инстаграме, какие хэштеги стоит использовать, что это такое, Разберем некоторые фишки и секреты Инстаграма. Для того, чтобы быть в курсе, обязательно подписывайся на мой канал. И не забывай ставить лайки. Для меня это очень важно. Я надеюсь, это видео было очень полезным и интересным для тебя. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. Пока!